Всем привет, я Восьмилик, вы на канале Гринги -ревушка». мой новый альбом под названием Бред. А почему Бред? В мое время для популярности автора нужно больше баса, низкие частоты, с чем меньше нот, до да слов, которые повторяются, и все, ты типа, популярный. Но мне хотелось, чтобы музыка и слова в песне несли какой-то смысл, но не всегда получается. А пробовать-то надо, так как не попробуешь, не узнаешь. Я решил сам одну из песен таких записать. Хочу рассказать вам. Состав зубной пасты, а почему бы и нет. А остальные песни я оставляю в старом формате. Только стихи Пушкина буду исполнять в этом альбоме. Лучшего поэта своего времени. Все, всем спасибо и до свидания.